друзья сегодня это я увидела дтп на набережной на заводской набережной напротив аллейный легковой автомобиль въехал прямо под прицеп я думаю что виновен всему виновато всему только скорость поэтому выбрасываю это видео будьте осторожны счастья вам!